наступят новогодние праздники и уже сейчас пора задуматься о подарках родным и близким, а также о подарках себе любимым. Скажите, вы любите подарки? А вы любите, когда вам в виде подарка дарят деньги? Хотите получать деньги подарком сразу на вашу банковскую карту? А что, если я вам скажу по большому секрету, что сейчас у вас появилась такая уникальная возможность? Интересно? Тогда смотрите это видео дальше. Сейчас идет предстарт проекта на карту. Обязательно присоединяйтесь в числе первых. Это проект, в котором вы получаете сразу 50% вознаграждения за приглашение. Но и даже никого не пригласив, вы также заработаете. Без приглашений вы можете получать целых 1034 подарка. Но если будете рекомендовать проект другим и у вас появятся партнеры, то получите намного больше также дополнительно еще сможете получать десятки тысяч подарков с команды в глубину до пятого уровня. Но это тем, кто приглашать умеет. Не умеете приглашать? Не страшно. Вы также получите 1034 подарка. Здорово, правда? Вы сможете начать получать подарки деньгами на карту, даже если вы совсем новичок и только пришли в интернет, чтобы начать зарабатывать. Итак, сейчас предлагаю вам поработать как партнер проекта «Подарки на карту» в проекте можно начать работать по принципу работы с партнерскими программами. То есть вы просто рекомендуете проект, и если по вашей рекомендации приходит человек и делает оплату подарка, вы сразу получаете 50% стоимости сделанного подарка. Вы получаете вознаграждение всего один раз 50%. Но с другой стороны, если вы делаете сами подарок на выбранную вами сумму, то обратно постепенно получаете по 50% суммы сделанного вами подарка уже 1034 раза, так как оплатили в общую структуру перераспределение всех партнеров, кто делает подарки. В этой структуре всего у вас по 1034 места, которые и будут заполняться, а вы будете получать 50% от сделанных подарков. И это без приглашения партнеров. Просто сделали подарок, заняли свое место в структуре перераспределения подарков. И все. Дополнительно, если приглашаете партнеров, получаете еще из пяти уровневой партнерской программы 532 подарка с каждого своего партнера. Да, и самое главное, вы получаете сразу 50% стоимости подарка от привлеченного вами партнера. Итак, первое. Сами не отправили денежный подарок, но порекомендовали проект партнерам. Они вошли в проект и отправили подарок. Вы получили 50% от суммы отправленного подарка партнерам. Второе. Сами отправили денежный подарок. Не пригласили партнера, но открыли себе возможность получения в ответ 1034 раза по 50% от суммы отправленного вами подарка. И третье. Вы и сами отправили подарок и пригласили партнера, который также отправил подарок. Вы сразу получили 50% от суммы подарка, отправленного партнером. Открыли возможность получения от партнера еще 532 подарков. И открыли возможность получения со своей структуры 1034 подарка. Поэтому выгодно как самому отправить подарок, так и рекомендовать проект партнерам, чтобы многократно увеличить свой доход еще и со структуры партнера. Есть три ключевых момента в этом проекте, на которые я хочу обратить внимание. Первое. Можно начать работать с нуля, не вложив ни копейки. Второе. Сразу получаете 50% от оплаты подарка, привлеченного вами человеком, даже если вы сами не отправляли подарок, а просто рекомендуете данный проект. И третье. Рандомное распределение мест помогает зарабатывать и строить команду новичкам, даже тем, кто сам еще никого не пригласил в проект, но оплатил подарок для участия. Рассмотрим подробнее все три варианта работы в проекте. Первый вариант – работы в проекте. Вы можете начать получать денежные подарки, не потратив сами ни копейки, то есть самим не отправляя подарок. Но вам нужно зарегистрироваться и приглашать в проект партнеров. С каждого приглашенного вы получаете 50% от суммы отправленного им подарка. Внимание! Вы получаете один раз вознаграждение 50% от суммы подарка привлеченного вами партнера. Второй вариант работы в проекте. Вы не приглашаете в проект партнеров, но сами отправляете денежный подарок и также получаете подарки по 50% от суммы отправленного вами подарка, но уже не один раз, как в предыдущем случае, а 1034 раза. Так как, когда вы сами отправляете денежный подарок, вы попадаете в партнерскую структуру перераспределения всех подарков и у вас открывается 1034 пустых места для заполнения, то есть получения денежных подарков. И в итоге подарки к вам будут приходить по 50% от суммы отправленного вами подарка целых 1034 раза. Это по-настоящему пассивный доход. Поэтому, конечно, выгоднее всегда сначала самим отправить денежный подарок минимальная величина безвозмездного денежного подарка составит 200 рублей максимальная величина безвозмездного денежного подарка составит 1 миллион рублей есть таблица стоимости величины подарков в пределах сумм от 200 рублей и до 1 миллиона рублей это 200 рублей 500 рублей 1000 рублей и так далее вы можете выбрать комфортную для вас сумму подарка и отправить этот подарок повторю если вы отправили подарок сами то в ответ будете получать по 50% от суммы отправленного вами подарка целых 1034 раза. Итак, мы уже знаем, что работать можно начать и не отправляя подарка самим. И это отличная возможность начать работать абсолютно всем в проекте подарки на карту. Но как же это работает, спросите вы. Я просто рекомендую проект, сам не отправляю денежный подарок, но деньги получаю. Отвечаю, это что-то похожее на то, что вы рекомендовали пластиковую карту банка. Человек ее оформил и вам начислили вознаграждение в размере, к примеру, 500 рублей. Все это я сказал к тому, чтобы показать, что такая система уже есть. Вы с ней уже сталкивались в своей жизни, так как реклама банков постоянно идет по телевизору. В нашем же случае вам начислят сумму в 50% от отправленного подарка привлеченного вами партнера в проект. Может быть это будет 100 рублей, то есть 50% от 200 рублей. Или это может быть и 500 тысяч рублей, то есть 50% от 1 миллиона рублей. Кто знает. Итак. Как начать работать без затрат на отправление подарка, мы разобрались. И это, несомненно, огромный плюс. Для того, чтобы начать и протестировать, поверить в проект и в то, что тут можно заработать, просто его рекомендуя другим. Но если вы просто рекомендуете проект, и если по вашей рекомендации приходит человек и делает оплату подарка, вы, конечно, сразу получаете 50% стоимости сделанного подарка, но получаете это вознаграждение всего один раз, если сами подарка не отправляли. Если же вы и сами отправили подарок, то получаете ответный подарок уже не один раз, а целых 1034 раза, так как встаете в партнерскую структуру рандомного перераспределения подарков. По какой стратегии начать работать в проекте вы должны решить сами я же со своей стороны рекомендую сначала отправить подарок самим чтобы включить пассивный доход а уже потом начать рекомендовать этот проект таким образом вы сразу встаете в партнерскую структуру рандомного перераспределения подарков и открываете себе возможность получить 1034 подарка в ответ далее рекомендуете данный проект другим и получаете сразу 50 процентов стоимости внесенного подарка пришедшего по ваши рекомендации партнера. Пришел партнер, отправил подарок на 200 рублей, вы получили 100 рублей. Отправил подарок на 10 тысяч рублей, вы сразу получили 5 рублей, то есть 50 процентов вне зависимости от того, какую величину подарка вы отправляли сами. Но если величина отправленного подарка партнера совпадает с величиной отправленного вами подарка, вы получаете с партнера еще 532 подарка дополнительно по партнерской программе. Таким образом, со своего заполнения мест вы получаете подарков 1034 раза, если отправили подарок сами. из заполнения мест партнерской структуры вы получите еще дополнительно 532 подарка, если привлекли партнера, Поэтому выгодно не только самому отправить подарок, чтобы открыть возможность в ответ получить 1034 подарка, но и рекомендовать проект партнерам, чтобы с каждого получить по 532 подарка дополнительно, если партнер отправил подарок такой же величины, что и отправили вы. Если же вы сами подарок не отправляли, то один раз получите 50% с привлеченного партнера и все. Согласитесь, что лучше получить 532 раза подарки от партнера, чем один раз. Поэтому рекомендую сперва самим отправить подарок и уже потом включиться в работу по рекомендации проекта другим. И также тем, кто сам сперва отправит подарок, то он может еще не пригласив ни одного партнера сам уже начать в ответ получать подарки. Это большой плюс и пассивный заработок. Итак, давайте подытожим. Пригласив всего одного человека в проект «Подарки на карту», вы получите 50% сразу, даже если сами не отправляли подарок. 50% всегда, когда приглашаете партнеров и они отправляют подарки, неважно какого размера. 532 подарка всегда вы получите и со всех мест в структуре перераспределения подарков от приглашенного человека при условии, если у вас есть такие места, то есть вы сами ранее отправляли подарок на такую же сумму. Если сами не отправляли подарок на такую же сумму, то партнерских получаете 50% но один раз. Пример. Вы отправили подарок на 1000 рублей. Пришел от вас партнер и тоже отправил подарок на 1000 рублей. Вы получили 50%, процентов то есть 500 рублей, и еще получите 531 раз по 500 рублей с партнерской структуры партнера. Если партнер отправил подарок, предположим, на 500 рублей, то вы получите 50%, процентов то есть 250 рублей один раз и все. Так как у вас не отправлен самими подарок на 500 рублей, а отправлен подарок только на 1000 рублей. Поэтому выгоднее отправить со временем подарки от 200 рублей и по нарастающей, чтобы зафиксировать по максимуму все возможные суммы подарков и с каждой суммы получать 50% по 532 раза, а не по одному разу. И не забываем, что даже если отправляем сами подарок и еще не пригласили партнера, то все равно открыли себе возможность получения в ответ подарков 50% от этой же суммы целых 1034 раза. А партнеры, пришедшие по вашей рекомендации, просто многократно увеличивают ваш доход, прибавляя каждый возможность получения вами более 500 еще и со структуры партнера. Замечу, каждого партнера. И даже если ранее вы никогда не могли привлечь партнеров в проект, то в нашем случае у вас не будет таких проблем так как у нас уже готова автоворонка для сбора подписчиков и получения дохода участниками нашей команды в проекте «Подарки на карту». Это для тех, кто хочет строить команду активных партнеров, тем самым многократно увеличивая свой потенциальный доход. Также каждый участник нашей команды получает в рамках обучения уроки по трафику и рекламе, настроить себе робота-помощника, который будет сам привлекать целевую аудиторию, обучать эту аудиторию, делать ее партнерами и наполнять вашу структуру. Чтобы получить воронку и уроки по настройке, вам достаточно зарегистрироваться по нашей партнерской ссылке в проекте и отправить хотя бы минимальный подарок в 200 рублей. Да, и давайте рассмотрим выход в безубыток. Есть три варианта, но я сейчас рассмотрю только один вариант, когда в команде каждый партнер пригласит по одному человеку и все. Что значит выход в безубыток? Это значит, что вы отправили подарок и когда вы вернете обратно его стоимость. Как мы понимаем, 50% вы можете вернуть сразу при рекомендации вами данного проекта. Как только партнер пришел, сделал подарок, вы получили вознаграждение к себе на карту. И данная система выстроена так, что если ваш партнер тоже пригласит одного партнера к себе, то вы также получите из него 50%. Таким образом, если в нашей команде каждый будет приглашать хотя бы по одному человеку, вся система будет невероятно быстро расти, у всех будет быстрый возврат суммы отправленного подарка, и ваша структура из 1034 мест для подарков будет быстро наполняться. Чтобы вы смогли пригласить одного партнера, у нас уже все готово. Есть система автопривлечения и автообучения партнеров, о которой я сказал чуть выше, то есть автоворонка. Вам только нужно войти в нашу команду и получить уроки по ее настройке. Уроки короткие, от 1 минуты до 15 минут. Вы постепенно настроите систему и она в буквальном смысле сама будет привлекать целевых партнеров и заводить в вашу структуру, принося вам доход на автопилоте. Повторю, система уже полностью готова и ее получает каждый активный партнер нашей команды, кто отправит хотя бы минимальный подарок в 2000 рублей. Я все вам рассказал. Дал необходимый минимум знаний, как вам начать получать денежные подарки на свою карту. Теперь вам осталось сделать выбор. Будете ли вы работать в проекте одни, зарегистрировавшись и работая самостоятельно, делая ошибки и находя решения сами, оплачивая подарок или нет, а просто рекомендуя проект другим и зарабатывая всего один раз с привлеченного партнера. Выбирать вам. Или войдете в нашу команду, зарегистрировавшись и оплатив от 200 рублей подарок, чтобы получить уроки по настройке воронки и поддержку от нашей команды. Строя свой бизнес уже вместе с нами и сразу начать работать по эффективной и очень доходной стратегии под нашим руководством и поддержкой. И теперь, как и обещал в начале этого видео, я вам подскажу, как вам зайти именно сейчас на предстарте. Дело в том, что после старта... Будет бот, сейчас бота этого нет, и когда будет бот, там будет проще. Там будет автоматизирована уже работа, и соответственно вы сможете войти от 200 рублей. Сейчас на предстарте можно зайти только по акции, и акционная цена начинается от 10 тысяч, но именно сейчас и нужно заходить. Тем более, что от 10 тысяч до 20 тысяч умножается в полтора раза сумма, то есть вошли на 10, вам засчитывается как 15 тысяч подарок вы сделали. И соответственно уже половина от этой суммы вы будете получать три-четыре раза в подарки. Если заходите от 20 000 до 30 тысяч, там удваивается. То есть 20 тысяч считается 40. Если вы вошли на 25 тысяч, вам засчитывается, как вы вошли и сделали подарок на 50 тысяч. И если вы, как я вошел, входите от 30 тысяч, я вошел, внес 30 тысяч, мне было засчитано, что я сделал подарок на 90 тысяч рублей. Именно так я вам и рекомендую сейчас сделать. То есть сейчас я буду суммарно получать 1034 раза подарки общей стоимостью 45 тысяч рублей. Это с уровней 1 по 200 рублей, там, то есть по 100 да, получается по 250 и так далее. Вот суммарно наберется 45 тысяч. Это значит я получил за мой один подарок, который отправил на 45 тысяч. Это я так в общем говорю, чтобы было понятно. И так будет 1034 раза только с того, что я отправил подарок. Плюс не забываем партнерские отчисления, плюс не забываем, что мы подарки еще от партнеров получили но вы об этом во всем уже знаете поэтому заходить нужно именно сейчас на предстарте пользоваться отличной возможностью и давайте сейчас вам расскажу сам процесс как это делается например вы заинтересовались и хотите зайти на примере 30 тысяч расскажу так как я вошел на такую сумму еще раз повторюсь от тысяч можно войти на предстарте по акции Итак, предположим, вы говорите, да, я тоже захожу на 30 тысяч, пишите мне, стучитесь. Я, соответственно, вам отправляю реквизиты карты, это либо Тиньков, либо Сбербанк. Но ну, в данном случае, если вот вам стучится человек, у вас нет карты, вам удобнее на Pair куда-то еще, вы уже сами договариваетесь. В данном случае мне удобно либо на карту Тиньков, что самое удобное, но ну, потом, если на Тиньков не очень удобно, то на Сбербанк карту. Даем вам реквизиты. Вы переводите мне 30 тысяч на ту карту, что я вам дал, и делаете подпись, то есть комментарий к переводу «Подарок». Это обязательно. Когда мы отправляем подарок, мы обязательно пишем комментарий «Подарок». Такое условие. Я получил эти деньги, и уже я отправляю админу следующее сообщение. Пишу свой логин в Telegram, то есть собачка и логин. В данном случае у меня рабуни. Если у вас нет логина в Telegram, а только номер телефона, вам нужно сделать логин в Telegram. Если не знаете, как это сделать, наберите в YouTube, поиски поиске Ютуба, как установить логин на Telegram. И там прям много видео выйдет. Сделайте себе логин в Telegram. Отправляете этот логин мне, собачка, ваш логин. После этого, как я получил от вас деньги, ваш логин, я админу, то есть Александру Блинову, отправляю свой логин в Telegram, собачка, мой логин наклонная черта ваш логин Telegram, то есть пригласителя сперва логин, потом Дарящего подарок, логин, потом наклонная черта и сумма подарка. То есть получается мой логин, наклонная черта, ваш логин, наклонная черта 30 тысяч. При этом 15 тысяч я оставляю у себя, а 15 тысяч по реквизитам, которые мне даст админ Александр Блинов, отправляю ему. И он там уже вносит ваш подарок в табличку Excel, где все правильно по порядку расписывается, кто под кем, какая сумма, логин пригласителя и приглашенного, то есть дарящего подарок. И когда в день старта бот запустится, туда уже будет вшит этот Excel файл. И в принципе вся структура будет уже выстроена то есть если вы сейчас приняли правильное решение войти на предстарте пишите мне запрос на реквизиты и пишите сумму на какую хотите войти от 10 тысяч можете войти 10 11 20 30 50 100 тысяч это ваше право Войдете на 50 тысяч, получите мест на 150 тысяч. Войдете на 100 тысяч, получите мест на 300 тысяч. Некоторые люди заходят вообще на все площадки. Как говорил Александр, пример приводил одного из таких людей. Это основатель проекта 5 лимонов». Он зашел на все площадки. Это около 2 миллионов рублей. И еще есть несколько человек, которые зашли тоже так же, и есть некоторые поменьше, там сотни тысяч рублей. Все зависит от того, есть ли у вас команда, есть ли у вас деньги, и насколько вы понимаете данный маркетинг и проект, насколько вы верите в него. Я в проект верю, я его понимаю. До этого я работал в проекте «Статус 7». Мне было заработано несколько сотен тысяч рублей, и в принципе работа проекта мне нравилась, как он работает. Сделал воронку, и что самое главное, что я давал эту воронку своим партнерам, кто пришел в проект, они ее настраивали, и у них получалось строить команды. На созвонах они мне благодарили. Причем даже ко мне практически не стучались, не спрашивали, как что сделать, как вороночку настроить. Здесь затруднения, то есть по урокам разбирались. Также и сейчас, когда будет уже запущен проект, я сделаю воронку именно после старта проекта. Она будет отличаться от этой, потому что будет бот, автоматизация, будет уже что показать. А начисления будут хорошие, будет много. Тем более для тех, кто вошел на предстарте, могут выходить сразу на очень такие приличные суммы. Итак, если вы сейчас еще видите это видео, значит вы еще успеваете, потому что как только возможность по акции зайти будет закрыта, я видео эти везде поудаляю и в моем канале тоже, и в моей группе в Телеграм секретный и на Ютубе заменю видео все на новые. Поэтому если вы видите это видео, значит вы еще можете успеть запрыгнуть в последний вагон, но первых, кто впереди всех остальных на предстарте и соответственно иметь очень хорошие и большие шансы заработать. А если у вас есть команда партнеров, которые готовы пойти за вами, то вам тем более надо быть здесь еще вчера. Поэтому прямо сейчас пишите мне запрос на реквизиты, отправляйте свой логин в Telegram, пишите, на какую сумму заходите от 10 тысяч, я вам скину свои реквизиты, оплачиваете, я заведу вас в проект и оповещу вас о том, что вы зашли в проект, и также вам скину уроки по настройке автоворонки. То есть у нас с вами в команде есть готовый инструмент, которым можно пользоваться. Вы будете набирать себе подписную базу, она будет расти, и какая-то часть людей будет входить в проект, становиться вашими партнерами активными, тем самым увеличивая ваш чек. Всего лишь нам нужно пригласить каждому по одному человеку даже не по два а по одному для того чтобы по первой стратегии без убытка мы выходили на окупаемость если вы помните я приглашаю вас вы заходите вы приглашаете еще одного человека я с вас получил 50 процентов из человека который под вами зашел я тоже получил 50 процентов и окупился таким образом нам не нужно приглашать даже по два человека нам достаточно пригласить по одному человеку каждому что вышла окупаемость а мы не забываем что в этом проекте даже если у нас не получается приглашать нам система сама поставит рано или поздно одного человека то есть здесь мы гарантированно рано или поздно все равно окупим. Это тоже одна из немаловажных причин, почему я иду в этот проект и смело зову сюда моих партнеров. Всего лишь один человек встал под вас, потом под следующего и первый человек окупился. А если встало два человека, то моментально мы все окупаемся и еще зарабатываем столько же. Если приглашаем по два человека, удваиваем свой доход. Да, здесь можно работать не приглашая, но все мы люди взрослые понимаем, что если проекты мы пришли работать, то мы должны хоть какую-то работу сделать. Я в помощь вам сделал вороночку, которая вам гарантированно будет набирать подписчиков. Либо в канал Телеграм, либо по e-mail, либо ВКонтакте, это как захотите. Я сделал воронку по Телеграм, набирая канал, но когда стартует проект, я сделаю воронку еще и по e-mail и ВКонтакте. И вы в любом случае, даже если никогда не приглашали партнеров никого, не рекомендовали никакие проекты, у вас в любом случае получится. Я прям по шагам буду показывать, проводить вебинары, как и что нужно сделать, куда нажать, какие действия произвести первичные, чтобы вас заметили, заинтересовались чтобы вы никого сами не приглашали, не уговаривали, а люди сами спрашивали, слушай, а что это за проект, а что за предложение, а мне интересно. Дай мне реквизиты, я оплачу. Поэтому приглашаю вас в свою команду и жду от вас запроса на реквизиты для оплаты входа в проект на предстарте.